Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Так, Ирина сегодня вместе со мной тему human design раскрывает Ирина Манжур, мой компаньон и хороший специалист в этом вопросе. Ура! Приветик! Ирина присоединилась к нашему эфиру. Да. Uh, и сегодня мы с вами поговорим о фиман дизайне, Ира. Я тебе буду читать интересные вопросы, если я их увижу. А мы с каких вопросов начнем, которые под постом или которые сейчас? Конечно, под постом. И если у нас останется время, мы ответим на те вопросы, которые будут здесь звучать. Ага. Uh, я хочу начала, начать все-таки, если ты мне позволишь, я хочу начать с human дизайном в моей жизни. — <смех> <Но, смех> Всем привет! <смех> — uh, Мне написали «Анна, как хорошо, что вы изучаете human дизайн Я хочу развеять сразу все ваши сомнения и иллюзии. Я human дизайн не изучаю, я про него не знаю приблизительно ничего. Мне время от времени Ира говорит, uh, объясняет некоторые вещи по поводу того, как люди могут реагировать на те или иные события или как люди могут проживать те или иные эмоции. Я согласна, киваю головой, потому что это полностью соответствует моей, моей позиции по отношению к авторству в жизни нигде я не встретила никакого противоречия, именно потому что мои марафоны построены таким образом, что я предупреждаю сразу, что будьте готовы к тому, что люди РАЗНЫЕ. То есть я это знаю через психологию, и я все время говорю о том, что разные люди на одно и то же событие реагируют по-разному, по-разному его проживают по-разному воспринимают. У одних одно в голове, у других другое в голове. И это не зависит приблизительно ни от чего. И они не должны быть э, похожими, и они не должны обрадовать ваших ожиданий. Это моя позиция, и это полностью подтверждает Human Design. То есть э, любая другая классификация, что если этот такой, то он будет вести себя так и проживать это так, мне, ну как, я соглашаюсь, что да, в какой-то степени это так. Но тем не менее, все равно у каждого человека будет своя персональная реакция, которая соответствует и воспитанию, и проживанию, и восприятию, и мышлению, то есть очень многим факторам. Uh, про которые отвечает human дизайн. Я еще раз повторюсь: я human дизайн не изучаю, я human дизайном uh, uh, не углубляюсь, да, я, если мне говорят, что это человек, вот, я могу только отличить проектор от генератора и боюсь, все остальное. Я да, мне, мне, мне, мне больше не... Мне другие... Да, хочу свой отклик. Ты как генератор отключишь. Да, различаешь да я отклик, я, свой я, опыт, я, я хочу да, рассказать дальше, да? Вот. И первое, на что... Но когда Ира меня познакомила с, с Human Design... А я стала обращать внимание именно на то, что важно для меня, да? что Ира сказала «ты вот следи за своим откликом». Да? Нет? И вот это вот мне очень сильно было важно. Для меня это было важно всегда, всю жизнь. Я годам, наверное, к 30 совершенно точно знала, что если я что-то делаю через усилия, то у меня точно не получится. или если получится, то это выйдет мне либо дорогим опытом, либо через какие-то травмы, либо через какие-то потери. Вот. И поэтому мне эта идея не нравилась. Я поэтому говорила всегда о том, что для того, чтобы что-то случилось, что-то свершилось, оно должно созреть, как яблоко, как груша на дереве. Вот оно вроде бы есть, но для того, чтобы оно само в руку упало, оно должно созреть. Вот. И э, я точно тогда отследила такой момент, что когда у меня есть позыв на что-то, это в Human Design называется отклик. Для генераторов. Для генераторов. Да, для генераторов. Для меня. Я же сейчас о себе говорю, да? да? А, что если у меня... Я это чувство очень за то время, что я познакомилась с Human Design. Я его очень четко научилась улавливать и отслеживать. Если раньше у меня был отклик, но я себе говорила, там мне показалось, это, наверное, не оно, то сейчас я научилась это делать уже на сто процентов. То есть я чувствую отклик и э, вот это вот волнение внутри. Я на него реагирую. И э, именно поэтому я думаю, у меня так хорошо все складывается в жизни, что я очень внимательно отношусь к вот этим вот душевным порывам. И один из самых ярких последних моментов, который коснулся всех вас, ну, кто захотел в этом участвовать, это как у меня появился антипсихоз. Я проснулась утром, и у меня был сумасшедший отклик, позыв. Я хотела это сделать, я хотела это написать. Я совершенно э, четко понимала, что я прямо должна это вот как преподнести людям. Вот это вот был тот самый отклик, вот самый яркий такой пример, который был последнее, э, ну, вот за последнее время. Понятно, что я там. И вот, кстати, по поводу людей, с которыми мы будем делать эфиры, я с которыми буду делать эфиры тем, на которые я хочу говорить, Когда я буду проводить эфиры? Вот я иду за Извините, Да, в прошлом году у меня проводить эфиры отклика почти не было. Я вышла из студии, они ходили вокруг меня вместе с директором Ира и Оля, ходили, говорили, вокруг... Аня, надо прямой эфир, Аня. Я понимаю, а у меня нет отклика, встаньте от меня. Отставали, я шунила. Да. Вот, поэтому, поэтому я сейчас предоставлю слово Ире. и там был еще один вопрос, на который я хочу ответить, но я... О нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Давай. Okay. Наверное, имеет смысл начать с истории, откуда Human Design появился. Там был такой вопрос. Да, был такой вопрос. Значит, откуда он появился? Human Design имеет мистическое происхождение. Собственно, именно из этого я, когда о нем узнала, я сначала... Очень скептически к этому отнеслась, потому что, ну где я и где вся эта эзотерика, блин, ну какое мистическое происхождение, что значит, что он эту информацию услышал, идите нафиг, какая фигня вообще собачья. Но тот человек, это была Юля Ланская, она а, мне сказала, да, Ира, ты же проектор, ты не для работы, и вот это была ключевая фраза, что, да, да, я не для работы, я знала про себя все внутри себя, что я не для работы в классическом понимании, которое а, ее, ну, Общество наше вот одобряет, да, какой человек должен быть, вот. И когда я это услышала, я стала э, интересоваться поподробнее. А, а где это такая хорошая религия, как э, Паша говорит, где не надо работать, И значит, начав интересоваться, я пошла на обучение и вот узнав, что он имеет вот такое мистическое происхождение сначала это отвратило но более интересно было значит э, дизайн пришел одному человеку который и э, потом взял свиньера урху он пришел ему э, в откровении как он это называет такое мистическое откровение голоса то есть он фактически где-то 8 дней эту информацию получал не знаю, как это сказать, из Вселенной. Вселенная ему ее надиктовала, как хотите к этому относитесь. Меня это тоже раздражало, а сейчас я как тот папуаз а, с телевизором. То есть я вижу, телевизор работает, как он работает, я не знаю. Но работает, блин, безошибочно. С учетом того, что а, как настоящий телевизор я работает, я прекрасно понимаю, меня бесит, что я не понимаю вот эту мистическую часть. Но очень сильно практически он помогает жить. Поэтому с его мистической природой я смирилась. Ну, оно таково. Фактически любая наука, если туда покопать, она начиналась как какое-то верование или какая-то недоказуемая вещь, а постепенно доказательства приходили. Мне хватает в своей жизни тех доказательств, которые я получаю, экспериментируя с этим. Фактически, вот этот вот человек, через который дизайн на землю пришел, Рау он об этом и говорит, не надо в него верить. Вы попробуйте, если вам поможет и зайдет вперед, если не поможет и не зайдет, ну, значит, это не для вас информация. Вот это все, что я имею сказать по поводу его происхождения, если, значит, и сразу плавно перейду к вопросу о том, где поучиться, где почитать об этом подробнее, где взять консультанта, и что мне делать, если у меня там такая характеристика, я генератор 1, 3 и у меня там уши, рефлектор 3.5, что мне делать, дорогие друзья? Если вы хотите вот это все так глубоко, идите на индивидуальную консультацию. Я расскажу еще чуть позже о том, как начать все это делать бесплатно, если у вас сейчас совсем нет возможности платную взять консультацию профессионала. Но если такая возможность есть, и вы чувствуете, что вам это хочется и ну хотеться не перестает, пойдите, пойдите к нормальному профессионалу, и он вам сделает прощение, может станет больше понятно для себя. Вот. И дальше вот я буду на эти вопросы отвечать, но я не буду отвечать на вопросы по поводу, того, по поводу инкарнационного креста, по поводу конкретных типов. Это все не об этом. Я, мы сейчас мы с Аней что хотели донести этим эфиром? На какие вопросы дизайн отвечает? она на какие вопросы не отвечает. И дизайн – это как инструмент, это не инструкция. Это, может сказать, инструкция по эксплуатации к вам. Вот Аня – генератор, да, спонтанный. Это что значит? Это значит, что когда она чувствует вот этот вот порыв, отклик, да, если она начнет своим умным мозгом размышлять по поводу, а надо ей там это делать или не надо, она запутается. И ей нужно принимать решение именно в тот момент, когда она почувствовала этот отклик. То есть ей поговорка семь раз отмерь один раз отрежь, она не подходит, она ее только запутает. А есть люди по строению своему, собственному диаметрально противоположные, им наоборот не надо торопиться. Наша Оля Директор, она такая, в отличие от нас, сами люди, которые э, мы... Очень спонтанные. Вот. Аня и, и ну, наша Оля, она медленная. И это тоже дает наш, нашему вот, тройственному союзу прекрасные вообще грани. Мы э, двигаемся наилучшим путем. То есть, human design это не инструкция, что вам делать. А human design это инструкция к вам. Вот, если вы стиральная машинка, они а будут дозят. Так вот и относитесь к себе, как стиральные машинки, они а как бы вы бульдозером не станете нам тоже группа вопросов была а что мне делать если я там условно проектор да а можно ли это поменять нет нельзя это как группа крови или как цвет глаз да то есть это от рождения до смерти это ваше дано но когда вы с помощью дизайна понимаете что вам от рождения дано да вам становится легче, уже исходя этого дано, зная, на что вы действительно способны, на что нет, отстать от себя, наша любименькая Санечка, отстать от других и с собой заняться. Не приставать к себе, а заняться собой. Вот да, не выкручивать Спасибо. себе руки. Да. А это вот мой любимый пример, когда э, эти совы хотят стать жаворонками. Непонятен! То есть я так до сих пор и не понимаю, почему Совы хотят стать жаворонками, да, модно, когда совы, модно. — мод. это модно. модно да. на вас давит, общество давит на нас, на совы. — Меня тоже жаба подавливает время от времени, потому что обычно какие-то интересные конференции начинаются в 7, а то и в 8 часов вечера, и в записи их не посмотришь. Ну, и, а Ила, да. а для меня это уже глубокая ночь. Я в 7 часов вечера, в 8 часов вечера, я на заре э, нашего продвижения онлайн, нашей студии, Ира не даст соврать, выступала в конференциях. Это было самое мучительное для меня время, потому что мне нужно было выходить в эфир в 7 часов вечера, и это было что-то уму непостижимое просто. Вот я да -да. тогда очень сильно страдала от этого. Сейчас да, вот. это конечно... я даже отказалась от просмотров, не то чтобы от выступлений. Так что так. Так, будет ли рекомендация кого, у кого конкретно брать чтение? Да, я несколько прямых рекомендаций дам. Я... Скажу немножко о том, как можно выбирать аналитика, на каком сайте проверить квалификацию аналитиков. Вот сейчас хочу, как это сказать, затронуть момент по поводу самоучек и по поводу профессиональных аналитиков, которые обучаются вот в школе. Вы знаете, обучаться на аналитика самостоятельно, это как на врача самостоятельно обучаться. Это мне капец смешно. Вот э, реально, потому что вот в этой вот картинке, которая вас описывает, которая называется э, там вот э, с одной стороны 16 характеристик, с другой стороны 16 характеристик. И каждая характеристика имеет восемьдесят 1081 вариант. И чтобы их а, нормально до вас донести, а, не напугать э, человека своими тараканами из головы, если человек не понимает структуру, как другому человеку объяснить про него... Ничего путного он вам про вас не скажет. Он вам расскажет свои проекции, свое вот такое малюсенькое понимание того, что он там прочитал на открытых источниках. Но он а, не сможет передать вам ту сущность э, знания о вас, которая вам поможет, которая вам поможет в дальнейшем себя проживать. А, вот это вот хорошее, любимое последнее десятилетие, которое звучало «Полюби себя», да, а, «Как конкретно себя полюбить? Сколько вешать в граммах?» а, И тут вам дается инструкция, как конкретно, в каких дозах утром и вечером любить себя, чего от себя ожидать. И это нормально, и чего от себя ждать не стоит. И если вы идете, ну это как, знаете, это как к вот психологу идти, который... Я не знаю, трехнедельный курс закончил. Вы пойдете? 9-месячные было модно в 90-х годах. Да, да, в, в, можно, конечно, пойти и э, к тому, кто, кто трехмесячные курсы закончил. А можно пойти на аналитика учиться 4 года. Сначала, значит, э, проходят вот эти вот курсы, которые для ознакомления идут, которые для того, чтобы начать эксперимент свой собственный, да? и потом 4 года идет обучение уже на аналитика. Я прошу, почему я еще консультацию сама не даю? Да? Я только два года прошла обучение профессионального. В эксперименте я, получается, уже 5,5 лет. И это же еще не быстрый процесс, понимаете? Дело в том, что, чтобы соединиться со своей природой, понадобится 7 лет. Хоть тушкой, хоть чучелком. Я когда первый раз эту информацию услышала, ну, я не тоже, потому что мы с ней. Какие нахрен семь лет, Три месяца максимум, я все пойму. Конечно. Понятно, может быть и можно, да, какую-то логическую цепочку провести. Логическую вот это, да, вот, заединилось с проживанием, и это проживание дало результаты потом. Не придет. Это, конечно, это процесс. Каждый день какие-то открытия будут. Каждый день будут какие-то открытия. Вот. Много очень вопросов по поводу... Значит, закончив это, эту тему, я могу сказать, что э, несколько э, конкретных консультантов я вам дам. Это э, Дмитрий Ещенко, э, Виктор Крючков, у которого я обучаюсь, мои самые первые учителя, Заринсманта, э, человек, который меня впервые познакомил с дизайном, это Юлия Ланская. Она еще не до конца прошла обучение, она на третьем году обучения, но она дает студенческие консультации это тоже школа не возбраняется вот у юли потрясающие просто статьи на ее аккаунте ее аккаунт я дам тоже и я еще дам ссылку на официальную а, школу дизайна человека где во-первых ну, куча всяких материалов тоже можно посмотреть если вы хотите и там можно квалификацию любого человека, который называет себя аналитиком, проверить. Вот вы заходите по ссылке, забиваете в поиск фамилию, и он вам выходит, и видно там, какие квалификации. Я там тоже есть, и вот моя квалификация, которую я сейчас что я могу сейчас проводить, я могу проводить ливинги. ливинге. Я еще до этого не дозрела. Возможно, возможно, напишем наверное, марафон на тему дизайна, потому что вокруг меня уже Приглашение миллион, но я все никак не могла. А теперь, наверное, смогу, надеюсь. Вот. И, значит, все ссылки на этих профессионалов будут потом в описании эфира, мы же эфир этот запишем, мы запишем эфир, запишем, запишем, он будет висеть, вот там у вот Толя тоже комментирует, что он будет висеть и на YouTube, и на Калантерный Телемост, и там вот эти ссылки все на специалистов, на сайт, где проверка, и на, на аккаунт Юли, где классные статьи для тех, кто начинает. Вот с чего начать? Начать с того, чтобы почитать хотя бы вот эти вот штуки. Она там очень классно, простым языком, без вот этих специализированных терминов, которым тоже доморощенные аналитики любят пугать народ. То есть она не будет вас запугивать там информационными крестами и всякими вот этим нашим спецязыком, который птичий язык мы называем. Она нормальным человеческим висит человеческим языком объяснить, что же это значит. Дальше. Еще много вопросов, как вы видите информацию про 27-й год. В дизайне есть такая концепция, что в 27 году поменяется инкарнационный крест, и жизнь наша очень сильно поменяется. Так вот, дорогие, у меня нет своего мнения на эту тему. Пока она у меня еще не сформировалась, я, хрен его знает, извините за мой французский, что там будет в 27 году. В 27-м году Понимаете, мне как человеку, пережившему, как это сказать, что там у нас было, мать, сколько кризисов там было, мы считали, 5-6 кризисов, да, и текущий вот этот вот, вот это вот, а что происходит, мне этими прогнозами уже, ну, не запугать. А информация о дизайне, она вам позволит, вот что дизайн дает, вот что она дает, дизайн дает вам опору на себя. Почему дизайн совершенно не превратил речь к тому, что говорит Аня да, на ее гениальных марафонах? Мне не постесняюсь этого слова. Я сама ее адепт, фанат, и вот это вот все. Она помогает нашей марафоне, помогает людям прийти к себе, не заморачиваясь с такой достаточно громоздкой, сложной штукой, как дизайн. Вы один хрен придете к себе, возьмете ответственность за свою жизнь, на себя. Дизайн это немножко другое, но никак не противоречит, не противоречит вот, концепции автора жизни. Автор жизни, он делает что? Проживает себя. Дизайн человека делает что? Помогает вам понять, кто вы есть, чтобы что? Чтобы проживать себя. И вот эти все инструкции, вот то, что часто в вопросах звучит. А как жить там с манифестором? А возможно ли гар гармоничные э, отношения между там, двумя типами, там между рефлектором и между манифестором? Ребята, возможно, вообще все, что угодно. Но мне надо две карты конкретные видеть, чтобы в каждом конкретном случае сказать. Понимаете? Вот категоричности в дизайне нету Из-за того, что мы действительно... Ну, капец, какие разные, разнее, чем снежинки, да, то как я могу сказать вот, конкретный э, абстрактный манифестр с абстрактным рефлектором, как они будут жить, да, откуда же я знаю, карту покажите, я тогда хоть что-то смогу вам сказать, и то я вам скажу ваше дано, а у вас уже и помимо вашего дано есть ваш еще жизненный опыт. Очень частый вопрос в дизайне. А что значит, если у меня вот тут закрашенное, а вот тут вот белое? Это значит, что там, где закрашенное, вы функционируете постоянно. А там, где у вас э, белое, там вы информацию воспринимаете. Дорогая, ты что-то хотела сказать? Да, я да. хочу сказать спасибо. Меня поднесло. Я хочу свою идею по поводу 27 года, года. Я не могу точно говорить будет ли это в 27-м году, или в 30-м году, или в 50 году, или это будет в следующем году. Могли ли мы с вами думать о том, что в 2020 году мы с вами сядем по лавкам и будем общаться исключительно через интернет? Нет, не могли. Но И вот по поводу того, когда информация приходит вот оттуда. Да? Я-то это проживаю тоже время от времени. Я очень много информации получаю. Да, вот я просыпаюсь, а у меня там мысли родились. И да. не знаю, чьи это мысли. Пришли они мне из космоса или они рождены в моей голове? Я не могу этого сказать. Потому что бывает такое, что я проснулась, записала, прошло какое-то время, я перечитала, и думала, ого, вот это я дала. Оказывается, что я придумала, да и что я сделала. То есть как будто бы и не описала. Вот. И э, по поводу вот этого будущего, что я хочу сказать, что точно я отслеживаю, да, что э, профессия психолога, да, именно такого глубинного психолога, и вот эта вот теория авторства жизни, она родилась как-то не, не на ровном месте, потому что то, о чем я говорю, то, что я наблюдаю последний раз... Очень ярко и глубоко последние лет 10, что люди сейчас пробуждаются. Вот очень много людей спали, и каждый день вот этих вот людей, которые хотят уже проснуться, то есть, допустим, они еще не проснулись, они не пробудились, они не знают, чему учиться, но они уже пробуждаются и ищут свой путь, и будет становиться все больше и больше, и те, кто захотят, и те, кто смогут, в последствии, да, любые другие кризисы, они точно будут проживать легче. Потому что я знаю множество людей, которые в соответствии с моей теорией, да, в соответствии с авторской позицией в жизни, они чувствуют себя превосходно, у них ничего не изменилось. Они точно так же продолжают делать те дела, которые они не могут не делать, они это делают с удовольствием, с хорошим настроением, они кайфуют от жизни. Ну, перестроились какие-то обстоятельства, но трагично в этом ничего нет. И так получилось, что мы в прекрасных условиях сейчас находимся, что Ира, что я, что Оля, наш директор. В общем, как-то так все сложилось. Случайно! Самым наилучшим да. для нас. Да. И, ну, В общем, да, очень много примеров, не буду дальше это развивать. Но вот я хотела сказать по поводу 27-го года. Будет ли это в 27-м году или это будет в каком-то другом году? Или это, точно... да, это уже началось, извините, что мы сейчас наблюдаем. Да, или это уже началось. А, возможно, это вход в эту фазу, в этот вихрь. Вот те люди, которые готовы заниматься своим личностным ростом, вот у них точно будет э, ну, все хорошо, если грубо. Да. Еще один нюанс я хочу сказать по поводу того, как расти и чем заниматься. Вот слушайте, пожалуйста, свой, свое сердце, да, свой отклик. Это если про генераторов говорить, про проекторов и остальных, Ира сейчас скажет, как э, к этому да. подходить. Но что я хочу сказать, что важно? Есть множество школ, я не говорю, что вы должны следовать только этим путем и никаким Абсолютно. другим не следовать. Да. У каждого будет свой рост. Возможно, вам нужно заниматься нумерологией, если это ваше призвание. Это тоже вас... инструмент, конечно. Да, да возможно, Боже. вам нужно заниматься астрологией. Это вопрос о том, как я отношусь к вот этим вот всем около научным вещам. Я к этому отношусь как к данности. Оно есть, оно работает люди этим пользуются. Окей, значит, это имеет право на жизнь совершенно. Возможно, вам нужно погрузиться в Human Design, возможно, вам нужно углубиться в какие-то другие учения, о которых, возможно, я даже не знаю. Я знаю людей, которые прекрасно э, уживаются в каких-то религиозных, например, направлениях, и тоже они в этом проживает эту ситуацию и чувствует себя э, совершенно комфортно. Вот. Поэтому э, сказать, что есть панацея, нужно заниматься только human-дизайном, и тогда у вас в 2027 году все будет хорошо – нет. Занимайтесь тем, что вам близко Занимайтесь ищет. Занимайтесь собой. Занимайтесь с собой, да, это моя любимая Любым тема. Способом, каким способом, на, на какой у вас, извините, стоит. Отстаньте от других особо. Когда вы будете видеть человека, вам захочется его вылечить, отстаньте от него, займитесь собой. Расскажи, как прислушиваться? Там был вопрос интересный, когда девочка проекта спросила, а что мне делать? Неужели мне всю жизнь ждать приглашения? Я только хотела к этому перейти, к моим собратьям и со сестрам проекторам потому что мне очень хочется вас, дорогие, поддержать, потому что я была там, где вы. И ну, в силу моих проекторов-подвидов очень много, и в силу моей конкретной спецификации я проектор, который родился с короной на голове. Вот и я всегда знала, что я очень клевая что мне не работать не надо, но приходилось это скрывать тщательно, потому что общество не одобряет. Вот эта штука по поводу не инициировать, да, не начинать какие-то дела, что это значит? Это значит не инициировать то, что касается взаимодействия с другими людьми. Если вам надо, пардон, сходить в туалет да вы стоите и идете все что касается вас самих вас человека проектора, вы можете делать можете а, если вы допустим живете с манифестором как я например то необходимо ему об этом сообщить в уведомительном порядке. Если рядом с вами генератор, если он манифестирующий, манифестирующему генератору, как антон, ему тоже необходимо э, сообщить об этом. А, но делать, вы хотите, если вы хотите, допустим, пойти на какое-то обучение, перекраситься там в голубой цвет, я не знаю, сменить пол, вам для этого ничего не надо, кроме самого себя и желания. А когда наступает то самое взаимодействие между двумя людьми, вот тогда придется зашить его от суровой ниткой и ждать того самого приглашения. Мы с вами люди, которые в угол за нас на предмет. Друзья мои, это работает. Это не значит, что вам придется всю жизнь сидеть и ждать с моря погоды. В тот момент, когда вы ждете приглашения, вам следует сделать что? заняться собой <свят> проектора признают и приглашают за что за то чем он на самом деле является то есть проектор который допустим заточен под то чтобы людям помогать находить какое-то направление в этом жизни к нему за этим и придут а, проектор который заточен на то что он может оценить ваше эмоциональное состояние к вам за этим придут но то, что вы знаете об этом и о себе, и какой у вас как у проектора есть инструментарий, это есть как раз то ваше занятие собой. Да? Чем вам заниматься? Сейчас, мать, сейчас я тебе дам слово. Еще одну секунду я там смешную переписку заметила, что спрашивает: «Ирина, вы откуда из Одессы? Нет, драгоценные мои. Я родилась вообще на крайнем севере, в городе на дым. А, так сильно кажется по мне, что я из Одессы, потому что мой генератор, который меня постоянно приглашает, он из Одессы, и я опулилась страшно. Сколько лет мы уже взаимодействуем с Анечкой? дорогая. Ну-то я забыла, что я хотела... то важное хотела. А, я хотела рассказать, как я тебя пригласила. -да, я хотела рассказать, как, как проектору жить для того, чтобы его приглашали по его делу. А, когда проектор честен сам с собой и занимается тем, что ему интересно, он э, искренне в это погружен, и к нему придет приглашение от, э, тогда, как, ну, когда увидят в нем э, вот эту вот отдачу и профессионализм, что ли, искренность, да, он получит это приглашение. Получит, тогда, когда он да, будет занят. Тем, что он будет, вот тем, где он будет искренним собой. У меня по этому поводу, по поводу поиска своего предназначения, чем заниматься, как проживать, как жить – это ключ к себе, марафон. И вот там проекторы смогут найти точно ответ на вопрос, как им жить, проживать свою жизнь для того, чтобы получить это приглашение. Не может быть такого, что вы прямо за всю жизнь не получите приглашение к чему-то там. Да. То ну, же самое в Сложнее, конечно, мужчинам-проекторам, но очень интересную я наблюдаю, такую штуку по вот знакомым мужчинам проекторам работает вообще не хуже им сложно знаете в каком смысле в том плане что на них давление общества мальчик должен и так далее мальчик должен там мужчина должен мужчина должен мужчина должен ценишь его должен только больше никто генератор генератор Генератор откликаться, откликаться. Генератор, вот на кого рассчитана вот реклама вся, да, вот эти вот штуки. Хотите там, хотите. Все, что начинается, хотите и можете, это генератором вопрос. Нас без сакральных существ... А генератор не да, генератор 70%, да, да, да. Вот. А. Значит, прокомментировать хотела. Сейчас эфир с нами см смотрит э, тоже Яна Архипова. Она моя коллега, тоже обучается. Манифестор очень давно в дизайне. В, на яниные курсы тоже рекомендую ходить. Вот по поводу дизайна человека Яна. Спасибо тебе за комплименты, дорогая. Спасибо большое, мне очень ценно. А, что там, там про манифестор? Так, расскажи, пожалуйста, как жить в манифестором. Ага, очень интересный вопрос, я хочу, чтобы ты вот прямо сейчас на него ответила, Давай. чтобы люди не потеряли, как готовят аналитиков, чтобы они не навешивали своих проектов, вот как э, бывает в психологии, например, профессионально, психология. очень профессионально, долго, почему, я с этого же начала, что у нас, у нас программа обучения длительная, стандартизированная. И там обучают конкретно, как именно доносить человеку информацию о нем. Очень много вопросов сейчас, скажем, там тоже было, допустим, как пример, да, про питание. Про питание, которое исходит из того, какой вы человек, вам информацию квалифицированный аналитик не даст раньше, чем через три года эксперимента, не даст, потому что вы ее воспримите как э, диету. Это неправильно. Вы должны сначала с собой познакомиться, как генератор а раздуплить свой отклик, как а, проектор понять, что такое вообще приглашение, понять, если у вас вот внутренний авторитет есть, сонастроиться со своим внутренним авторитетом. Да? Есть же эмоциональные генераторы, у которых отклик, но этот отклик, он не в моменте происходит, он протяженный. И с этим сначала нужно сродниться. Вы ребенку не дадите решать эм, квадратное уравнение, до тех пор он складывать, вычитать, пока не начнет. Тут тот же самый последовательность необычайно важна последовательность, очень важна в том, как именно вы информацию получаете, принимаете ее в свою жизнь, получаете, принимаете в свою жизнь. И поэтому, пойдя к неквалифицированному, и частый вопрос, какая разница между чтением, которое вы получили у аналитика, и той расшифровкой, которой можно на куче сайтов рассказать. Тот же самый пример. Роботизированная консультация психолога. Пойдете к нему? Ну пойдете вперед Потому что, каждый сертифицированный специалист он гарантированно в эксперименте он гарантированно уже познакомился сам с собой его проверили на качество того как он научился подавать эту информацию клиенту собственно за это аналитика берет деньги И Логически переходим к вопросу, что делать, если прямо сейчас на, ни на какие платные курсы денег нет. Понимаю, разделяю, Ситуация бывают совершенно разные. Дам рекомендации, какие статьи почитать. Но, к сожалению, к счастью, как оно вы сами решите, ситуация такова, что для проживания, начатия своего эксперимента необходимо либо пройти курс, проживая свой дизайн, которых тоже огромное количество и онлайн, они прекрасно проводятся, и ссылки на этих специалистов я еще раз дам, и можно и в группе проходить частно. Вот. Либо взять чтение у э, аналитика. Они бывают совершенно разные. А, вот еще интересный вопрос был. А почему некоторые берут за свое чтение тысячу рублей, а некоторые там сто тысяч рублей? По кочану, извините. Есть некоторые стандарты школы, где есть рекомендованные цены, да? но аналитик, он тоже человек, у него свое совершенно понимание, сколько он труда в это вкладывает, какую стоимость он готов назначать. Люди разные построения, строению, те, которые предназначены для того, чтобы оперировать материально в материальном мире, они же ленивые люди, так вот это произошло, они могут брать за свои услуги больше денег. Выбирайте своего аналитика, тот, который будет прямо ваш. Есть еще такая штука, я сама воспользовалась этой рекомендацией, когда искала аналитика себе самого первого, взять чтение у аналитика своего типа. Я выйду, вижу в этом определенный смысл, потому что на самом деле достаточно сложно рассказать человеку, кто такой генератор, если он... Что такое отклик, да? Поэтому... Ир, расскажи еще немножко про манифесторов и про рефлекторов. Я специально не стараюсь не касаться этой темы, потому что мы сейчас тогда уйдем в типы и все такое. Я дам информацию, где об этом классно почитать. Okay. Это uh -huh. самое лучшее, что я могу сделать. Хорошо, потому мы тогда его и в твой сторис тогда разместим ссылки, куда ходить. Все вот да. эти вот... Да. Ага, вот еще mm. много вопросов по поводу, можно ли построить карту, если не знаешь точное время рождения. Смотрите. По поводу э, время рождения. Во-первых, в, э, в некоторых ситуациях, когда строишь, допустим, с интервалом 3 часа карту в течение целого дня, там очень мало что меняется. И для того, чтобы ну, хоть как-то начать и иметь представление о себе, допустим, вы, стро... вы не знаете точное время рождения, но вы знаете день своего рождения, и вы берете с интервалом в 3 часа на сайте, на который я ссылку тоже дам, а, Стройте карту с интервалом три часа. И если вы там все время, допустим, генератор, уже с этим можно работать. А если у вас три часа, хоп, и тип поменялся, вы были генератор, а потом манифестор, а потом проектор, тут уже никуда не деться. Есть такая услуга, называется ректификация у астролога. Вот а, ее можно сделать хороших астрологов, парочку я знаю, могу сказать, у кого нужно ректификацию тоже попросить сделать за адекватные деньги. Можно, можно сделать ректификацию, но опять-таки, ребята, знаете, вот я что я хотела сказать, что на самом деле, когда вы начинаете проживать... Очень часто, особенно у людей таких, как мы, Аней, как чей путь лежит через пробы и ошибки. Это профиль 3.5 для тех, кто немножко соображает. Вы можете и ретификацию сделать, и там может быть ошибка, но в процессе своего проживания вы поймете на самом деле, что вы на самом деле являетесь. Было у меня такое в практике. Так что... Можно, можно начать и бесплатно, но это опять-таки, это как начать изучать медицину. Если у вас возможность есть идите к профессиональному аналитику. Совершенно нет никакой необходимости становиться самому аналитикам. Это можно уже сделать в процессе эксперимента, когда там, допустим, вы уже можете полагаться на свои реакции, когда вы, во-первых, поняли, какие у вас реакции, когда вы сроднились с ними, и тогда вы сможете, опираясь на, вот, на себя самого, принять это решение. Аналитики так это как личный психолог, раз в неделю или варенную периодичность проходит консультации или одной консультации достаточно. Разные аналитики по-разному действуют. Курс «Проживая свой дизайн» классически проводится аурически два дня подряд, но не возбраняется проводить его онлайн, и там как аналитик решит. Базовое чтение то же самое, оно может даваться одним заходом. То есть вы разово встретились, получили базовое чтение идете, его перевариваете. Потому что переварить эту информацию и пронаблюдать за собой вы же не можете последить семечка, да, и на следующий утро открыть и там бауба будет. Нет, этому всему требуется время. Почему я решила учиться на human design? Потому что мне сказали, в human design, что мне не надо работать. И в этом стало очень интересно. А что же там такое? Ну и вообще у меня такая конструкция, которая предполагает, что я буду заниматься дизайном, и сначала я как-то этому противилась, но потом все, все складывалось... Вот так вот, в елочку, как наша Оля говорит. Ира, что значит аурический? Рассказ аурический пожалуйста. это значит на расстоянии э, не дальше трех метров. Физическое присутствие. Вот. Я уже говорила, как я отношусь к имам-дизайну. Я его э, терплю, скажем так, больше, чем любую другую около психологическую... Э, как подход наука. Инструмент, наука, инструмент, да. Да. инструмент науку. Ну, если, там, если тут есть эксперимент, то это можно считать наукой. Ну, вот, да, а эксперимент да, тут да, присутствует. Да. Я с вами сделаю потом попозже с эфир с философом, с настоящим кандидатом философских наук. Вот там тоже будет интересно о чем поговорить. Философия тоже якобы наука и вроде бы как и ни о чем. Ну вот, в принципе, на все группы таких вот вопросов я ответила. Можем а, даже приступить с тем, кто... Ну, поотвечать на какие-то интересные вопросы, которые там в эфире были. Там что-нибудь нам на скринь, или, девочки? Сейчас я зайду. Оль, ты скринила, что -то? Ничего не скринили, были хорошие комментарии, но как бы вопросов как таковых не было. Я сейчас вернусь к своему посту. Давай. Я сейчас наверняка найду что-то интересное. Как понять, что есть способность стать аналитиком с помощью дизайна? Ну, конечно, с помощью дизайна, да. Вы сначала изучаете самого себя, а потом вы поймете, надо вам аналитиком быть или нет. Расскажите про 3-5, не расскажу. Можно я вот да. я только расскажу про у меня отклик. Пардон. Я расскажу вопрос: как ужиться с ребенком-манифестором? Мама-генератор, папа, проект. Я могу только, как манифестирующий генератор, да, я совершенно точно знаю э, про себя. Это то, что отно относится к другим манифестам в том числе, э, что важно учитывать при общении с ним. Манифестирующего mm. генератора либо манифестера нужно обязательно уведомлять о событиях, которые происходят, о ваших планах, о ваших мыслях, что-то от него скрывать даже случайно, не специально и не со зла просто категорически нельзя. Вот любую информацию, если манифестору сообщить вовремя, можно даже задним числом, но главное ему сообщить и сказать, что вот так и так происходят какие то события. Манифестор будет совершенно спокоен и совершенно будет хорошо к этому относиться, какая бы информация ни была. Но если манифестор случайно узнает о чем то даже о самом безобидном событии, он это воспринять может до такой степени болезненно, что может быть мало места на пароходе всем. То есть, понимаете, у манифестора возникает такое ощущение, что от него что-то скрывают. Хотя от него не скрывают, <смех> если он даже продвинутый манифестор, и он понимает, что это не со зла, но сделать он со своими переживаниями ничего не может, потому что ему кажется, что от него и ему кажется, что этого. Не существует, что ничего не происходит. Ну вот, он, он очень тяжело, да, да, да, он да, очень да. тяжело вот, проживает отсутствие информации. Вот это вот то, что я могу точно сказать. Поэтому, если у вас есть в партнерах манифестор, в какие. Извините. Я сама за манифестом. Любые шуточки на эту тему. Да, ну просто ему нужно сообщать, вот происходит кто-то, все. Это у меня просто была история с моим мужем, он пошел к другу, это давнишняя история очень много лет назад. Он пошел к своему приятелю а телефон ну, оставил в кармане, в куртке, а куртку повесил в коридоре. Я ему звоню, он трубку не берет. Я с ним чуть не разошлась. Ну, там длинная история, очень увлекательная. Но после этого, в общем, у нас была такая сцена, была, что он после этого через каждые 15 минут мне может позвонить по дороге и говорить «я здесь, я да делаю это». Нет. Да, ну просто для, для моего спокойствия, ну и для его здоровья тоже психического. Так, несколько классных вопросов нам пошло. Один самый mm -hmm. из самых классных вопросов, я уже даже удивилась, что я и сама про это не вспомнила, и э, как-то раньше никто не упомянул. В дизайне есть такая штука, что для того, чтобы себя корректно проживать, надо спать в одиночку. Да, это правда, увы. Что я э, рекомендую людям, у которых нет физической возможности разъехаться, да? И э, ну, просто, допустим, 3 человека в одной комнате живут? Находите для себя время как минимум 4 часа в день э, в одиночности. Вот. Как вам э, живется э, не сакральный с манифестом? Кто готовит, кто убирает? Специальные люди! По поводу жизни, по поводу спать отдельно. Я мой муж не может пережить эту информацию. Да. Нет. Я уже сказать о своем опыте. да. И когда мы в рейсе, то, конечно, этот вопрос, очень просто. Я себе одна сплю и все. Вот, но. Когда он длительное время дома, то да. Я как раз хотела сказать, что я стараюсь прямо отслеживать и быть по несколько часов подряд просто подальше от него. Мы можем даже разойтись по разным комнатам. Он в одной комнате, я в другой. То есть даже если мы находимся в одном помещении, да, и, то есть мы днем находимся раздельно. Слава богу, у нас есть где находиться. Да, можем по разным углам разбежаться. Да, вот спрашивают, как она новорожденная, как отдельно. Ну, ребята, вы спрашиваете от меня инструкции на частные случаи. Здравый смысл подключаем. Сначала нужно понять, что вы за человек, какой у вас новорожденный. У меня старший сын э, до пяти лет на нам кровать прийти. А младший сын я была уже настроена на то, что мне придется опять э, с ребенком спать. Он 8 дней, я поняла, по нему, ну, он генератор, я проектор, мне для этого слова не нужны. Я поняла, что ему некомфортно со мной спать. Все разные, поэтому здравый смысл никто не отменял. Это не инструкции, это инструменты. Чувствуете разницу? Инструмент – это вы научились ложкой есть, и вы теперь ложкой едите. Что вам есть, во сколько есть, что конкретно вам есть, понимаете? Когда перестать есть, это вы решаете. Ложка – это инструмент. Вот так вот. Радостно, что на 5 метров надо отходить, чтобы не попасть под влияние сильного эмоционала. Нет, там немножко не так это работает. Эмо эмоциональные люди, вообще аура в норме у человека взаимодействия теоретически начинается э, на расстоянии трех метров, в некоторых случаях э, до 15, но это не связано с эмоциональностью, не эмоциональностью там э, другая механика. Кому учиться, кому учиться, мы повесим. Я говорила об этом. А, вот еще тоже был интересный вопрос по поводу, можно ли профиль поменять. Нет, нельзя. Я про это уже упоминала, что это донос, которым вы родились, с которым вы и умнете. Вот. Что такое манифестер и манифестирующий генератор? Это разные вещи. Да, это абсолютно разные вещи. Стратегию генератора и стратегию манифестора – это разные вещи, но вот эта манифестирующая часть у манифестирующих генераторов, она нуждается в информировании. Попробуйте нашу мать о чем-то не проинформировать. Будете ходить с откусанной головой, я на вас посмотрю. Как вы я такая. Так, что human design – это инструкция к применению себя. Да, инструкция к применению себя. Но вот люди в комментариях очень часто просят меня инструкции к ситуации, а не к применению себя. К применению себя инструкция, да, согласна. Очень-очень глобально можно это сказать. И мало того, что инструкция, так она инструкция конкретно. Вот вы, допустим, там, эмоциональный проектор, вам… Аналитик и расскажет, как вам себя воспринимать. Да? А, а, толку от того, что вы там начитаетесь про другие типы и не будете эту информацию переваривать в ваш собственный опыт. Ну, никакого толка не будет. Про, розное, про, про ложное я не расскажу. Идите на а, курс «Проживая свой дизайн». Извините. Ну, или статьи почитаете. Я опять-таки повторюсь, что... То есть ты дашь да. просто ссылки на те источники, которые они будут висеть на С каких на можно штуке? начать, да. С каких можно да. начать, там информации бесплатные тоже выше крыши. Я просто дам качественную информацию. Не самопальный самоучек, да, а люди. Какая сильная стоимость анализа? Узнавать нужно у каждого аналитика. Вот Дмитрий Ещенко для меня вчера цены свои озвучил. Он сказал, что у него сейчас в период карантина, у него базовое чтение будет 200 евро стоить. Дальше 300, ну, разные. Вот. Остальные э, аналитики назначают цену самостоятельно. Иногда, иногда я э, берусь кого-то читать, но пока это исключительно по моему внутреннему вот желанию, и я не зарабатываю этим. Слушай, вот да. у меня, я хочу, чтобы ты рассказала, ты сейчас говоришь по моему внутреннему желанию, да, чем отличается... Э, вот эта вот опора на внутренний авторитет проектора и отклик генератора. Ты можешь немножко, Света, сказать? Да, прояснить? смотри, генератору для того, мне для того, чтобы... Приглашение, оно всегда персонально. То есть приходят, берут меня за ручку, заглядывают в глазки, как Оля всегда, Ирочка, ну давай уже, давай. Вот она мне это сказала давай уже давай персонально глядя в глаза а я чувствую что у меня там внутри произошло в моем случае у меня селезенышняя авторитет у меня будет мгновенный импульс причем я могу прямо сейчас не захотеть сделать такое лицо а через 15 минут она меня спросит и я такая давай у генератора что и у меня у меня же не у меня авторитет селезенка и он дает ответ в моменте. если бы я была эмоциональной эмоциональный проектор ко мне бы надо было подкатывать несколько раз наверху волны внизу волны только потом я бы могла бы разбухлить а я действительно могу сейчас это сделать или нет что у генератора? У генератора идет в этот момент энергия если генератор спонтанный как ты или генератор у которого не определена ни селезенка ни эмоциональный центр то есть просто классический что называется генератор он прямо чувствует вот, и вот эти, вот эти самые сакральные звуки или вот это это тоже нормально. Я очень хорошо по своим детям вижу, что если или он там лицо делает, это значит точно нет. Все, что неявное, да? Когда генератор что-то хочет, он вот так вот делает. А все, что явное да, это значит нет. Все, что не да, это точно нет. Вот. И, и а, потеряла свою мысль. Что я такое ценное хотела тебе рассказать? А, чем различается, да? Моя э, спонтанная реакция. Э, спонтанная реак... а, Ты можешь откликнуться просто на жизнь. Вот то, что ты говорила. О, хочу написать антипсихоз, да? Я могу себе в этих мыслях вариться, Аня. Я столько всего знаю, как надо делать, но в моменте делать я точно знаю, что у меня будет провал, у меня энергии на это делать нету. То, mm -hmm. что да-да, делать да, в контексте взаимодействия с другими людьми, если меня не придут, не распознают во мне эту способность. И не выдадут своей энергии, я это делать не смогу. Как я Ну, вот как у меня с тобой получилось, да. да? У меня Отлично. просто сфере получилось именно вот, вот так, как классический дизайн описывает, это все произошло случайно, да, но произошло именно Мы так. Я и дизайн тогда и не знала. Просто понятно, Да, да. Ира, я знаю, я не знала, но произошло именно так. Ну, я э, да. распознала в мире определенные способности, и я сказала, Ира. Приходи ко мне помогать, и мне вот я увидела в ней специалиста в этом вопросе, в этом, в этом, в этом, и говорю: вот приходи делать. И Ира была очень рада, ей это очень сильно понравилось, да, и она с удовольствием присоединилась к нашей большой уже международной студии, которая я знала, что будет большой международной с первого дня. У нас осталось 16, 15, 14 секунд. Я благодарю всех за то, что вы были Спасибо, на нашем... Спасибо, Спасибо тебе большое за то, что ты пришла рассказать о химом дизайне.